Так как трубы оказалось заполнены этиленгликолем, мы хотим вот отсюда одну ветвь продлить по стене, тут два метра и тут 2 метра до сюда, и тогда здесь будут батареи вот эти две питаться, потому что там за стеной перекрыто.